Я Татьяна Пашкина, HR-эксперт, сайт работы ей 16 апреля на конференции People Management 6. Я попытаюсь в полчаса уложить 20 лет опыта работы в сфере управления персоналом и 6 лет HR-аналитики в то, чтобы рассказать, какие боли и печали есть нынче на рынке труда в репутации работодателя и что мы можем сделать, чтобы все стало гораздо лучше.